Всем привет! Я Валерий Летенков. Сегодня смотрели помещение у Ажи, на Недской улице. соответственно всю документацию и все остальное вышли по запросу обращайтесь или звоните по телефону 8495-532-9925 всем пока к сожалению погода не позволила сделать хорошую запись поэтому вкратце по расположению В метро Марина но идти далеко пешком минут 20-25 так жилой микрорайон вот это поэтажный план отдельно стоящее здание во дворе жилого массива. Так, это вход, лестница. <coughs> вот, это холл. Холл, из него два, три прохода в разные стороны. Вот, скорее всего, это была сауна, а баня. Вот, ну, как сказал управляющий, когда люди выезжали, то было разрушено в общем-то все, поэтому потребуется капитальный ремонт ну, что мы в общем-то здесь и наблюдаем все что можно было сломать на данный момент сломано а в самом помещении два санузла вот это из плюсов значит есть минусы в этом помещении один минус это э, потолки ну вот вытянутая рука вытянутой руки хватает чтобы дотянуться до потолка то получается здесь не знаю 220 240 высота потолков и второе конечно минус это окна мы здесь вот видим вот скажем так вот а окно вообще это отдушина. отдушины идут по душ, отдушины идут по всему периметру этого здания вот там в конце будет показано как софилья сделали эту отдушину чтобы было окном но сам факт что даже если там делать окна окна будут маленькие вот но ну, значит потолки соответственно плюс а, проблема с окнами а, света не было на данный момент в помещении поэтому вот все в фотоснимках так ну вот проводка там, трубы какие-то непонятные То есть, конечно капитальный ремонт тут Одна значно потребуется, где, скорее всего, какой-то подтек. Похоже, по крайней мере, на это. Вот, по цене помещения порядка 26 тысяч рублей за квадратный метр. А, в в общем-то, это недорого. Но исходя, конечно, из ситуации. Вот и расположение тут стоит подумать. Значит, помещение есть два входа. Это второй вход с улицы. Вот этот первый, через который мы заходили непосредственно. Вот это так называемая отдушина, которая а-ля окна. Вот так вот соседи сделали окно, которое в этом же здании находится. Дополнительно по этому зданию, это значит, покупатель обязан произвести капитальный ремонт данного помещения и перевести его в, в другую категорию. В общем-то все. По идеям, как использовать помещение, ну в принципе мне сейчас две идеи, это салон красоты, потому что помещение позволяет это сделать, а, либо какая-нибудь клиника.